Денис Зомер, Межрегиональное объединение коммунистов. Дорогие друзья, ну мы, к сожалению, уже приучены к тому, что на акции, которые посвящены достаточно важным вещам, приходит совсем немного людей. И только когда это начинает касаться кошелька каждого, когда человек видит, что у него буквально... Воруются его собственные средства, средства, те, которые он платит из налогов И делается это вполне официально, по закону и открыто Только тогда он начинает об этом задумываться И только спустя какое-то время начинает выходить на улицу К сожалению, это достаточно симптоматично К примеру, можно сказать, что прошлый год, когда мы все увидели, что людей на площади может выходить достаточно много Тому показатель Неужели последние 20 лет выборы проводились честно? Я думаю, мало кто сомневается в том, что последние лет 20 выборов в нашей стране как не было, так и нет. Но в 2012 году люди увидели, что голоса воруют откровенно, грязно и неприкрыто. То же самое и ситуация с Российским финансовым агентством. Мы видим, что сейчас куча белого шума создается для того, чтобы люди не могли понять, что же такое Росфинагентство. На самом деле все предельно просто. Это частная лавочка, куда передается то, что до недавнего времени с помпы назывался стабилизационный фонд. То, чем всегда наша страна говорила, что у нас существует так называемая стабильность. И вот этот самый пирог стабилизации передается каким-то непонятным людям, какой-то совершенно частной конторе, которая на свое усмотрение будет этим делом, собственно говоря, распоряжаться. Но мы видим, что взбесившийся принтер уже в первом чтении проголосовал. Сбесившийся принтер, естественно, это Единая Россия. По-моему, что им не подмахни, закон о том, что их завтра все 240 депутатов пойдут и зарежут на собой, они также пойдут и под этим подпишутся, даже не задумываясь о том, что речь идет о них самих. Но чем грозит нам конкретно данный закон? Он грозит тем, что мы в ближайшее время, если он будет принят окончательно, попадем в ту ситуацию, с которой выбираться будем очень и очень долго. Как с этим быть? Мне кажется, путь здесь один. Разъяснять гражданам, разъяснять другим людям, которые не приняты.